Красивый собор, и что он... Всем привет, дорогие подписчики канала Umbro на связи с вами ваш Альберт Вескер. Ну а это Tomb Raider, разве вот Tomb Raider. У же восстанет для восхождения, раз единицы граблиц, в зависимости того, в каком контексте вы используете слово раз? Ну а мы продолжаем, мы продолжаем прохождение Tomb Raider, продолжаем прохождение Ларочки. И мы идем на встречу с бессмертными. А, значит документ засчитался, но меня там сходить вы не захотели. Ладно. Будем, значит, залезать по новым. А, я не возражаю. Я не возражаю. Я не возражаю. Я не против. Я не против. Пусть будет. Пусть будет. Так. Больше ничего не осталось. В общем, идем знакомиться с армией бессмертных. Записываю заранее, чтобы не было у нас никаких сложностей. Поскольку... В следующей неделе будет рабочий, да и шестого тоже будут на работе. Чего? Я все правильно сделал, я прыгнул, ложил на X. На X надо нажимать. Может с разгону? <смех> <смех> Что вообще происходит? Нет, серьезно, вопрос реальный, стоящий. Что происходит? Правильно. Я не знаю, что происходит? Лара. Она как-то стада вообще работает. Ну-ка. Давайте-ка вернемся на тренировочную площадочку вот здесь вот рядом. Здесь идет обучение. Ну-ка. Я же правильно все делаю? Все правильно делаю. То есть прыжок и зацеп. То есть все правильно делаю, никаких проблем нет. В чем проблема тогда? В чем проблема, я вас спрашиваю? Фу. Так, ладно. Здесь все нормально. А там почему не цепляется? Я не могу понять. Нет, ведь надо. Такое ощущение, будто ее там вообще нету. Плат... А может, ее, кстати, реально нет? Да, ее нет, ее не существует. Я выстрелил в металлическую подкову, а она не зацепилась. О! Да неужели? Да неужели? Конец-то. Uh -huh. <звы> <звы> <звы> <звы> Пять минут. Одна будет у меня падать, видимо, еще. Я же все делаю правильно. Подхожу, прыгаю. Ты должна зацепиться. Да! Я не погибаю. Может, ей нужно целиться визуально глазами? За кусок камня. Значит, это тоже так работает. Ясно. Запомним. Вы не знали этого. А я вот, вот видите, нашел рабочий метод. Я нашел рабочий метод. что вот здесь что-то есть вот что-то вот здесь есть тут ничего не отмечено но уступ такое что он говорит прямо здесь точно что-то есть уступ прям мне говорит что тут точно что-то есть Ладно, не будем, как говорится, здесь задерживаться. А, где у вас заняты-то стены? Это мы уже ждали уже вами, потому что у вас эта группа система не работает. <звёк> Интересно, что за армия бессмертных? М -м, я, наверное, вебку выключу, а то мало ли сейчас будет какая-нибудь кат -сценка. Я не хочу ее сполернуть раньше времени. Пусть будет тогда без выбочки. Вот так вот. М -м, кстати, красивый кадр. Запомним. Лара, если пойдешь к собору, берегись. Там полно солдат троицы. Я знаю. Деталь дробовика получили. Сколько насилия, сколько смертей, но несмотря ни на что люди Якова продолжают сражаться. Их связывает клятва, данная их предками, долг, перешедший по наследству. Но я вижу, что они просто хотят жить в мире. Думаю, им пора расстаться с прошлым, если мне удастся найти атлас. Я смогу забрать отсюда святой источник И им не придется больше страдать из-за него Они смогут поделиться бременем правдой с остальным миром Но если все окажется впустую Не знаю, что тогда делать Да, подумаешь, человек просто был самым изначально бессмертным И всем врапался источника создавал армию бессмертных Неизвестным способом <laughs> Ну да, туда, ну, ну да Да нет, там есть, наверное, что-то такое способ интересный так, убийца эксперт. М -м -м. Бесшумный убийца. Бесшумно убивать врагов, не привлекая к себе внимания. Каким образом? Сильнодействующее средство. Как бы там поло людей будет, по логике надо бы, конечно, что-то вот из этого прокачивать. Падальщик. Быстрое изготовление пока нет смысла. А, мастер изготовления трупов. Я не хочу этого делать. Стрелы с фитоитным газом плюс... Стрелы с кассетной бомбой. Улучшите разрывные стрелы, чтобы при попадании они осыпали врагов множеством мелких и взрывчатых капсул. Можно, почему бы и нет. патроны драконов огонь. Для дробовика поджигающих врагов и горючего материала. Oh. Ну, мы так, так начали дробаш как бы полноценно развивать. Почему бы нет? Да, давайте дробаш возьмем. Дробаш возьмем. Дробаш наше все. Так. Ну. Объясняю, что это за драконов огонь. Так, делается из из горючки и золота. Да, ясно, ясненько. Так, что ж, погнали тогда. Извиняюсь. Включил беспроводную турку. А Она, а она решила там зависнуть. Ладно, я с этим потом разберусь с ее зависанием. Нам сначала вниз. Хорошо, что играем на геймсерии. Вот хорошо играем на геймсере. Ладно, ты будешь брать. Молодец. Да, смотрите. И мы сейчас вернемся в деревню Якова. То есть, откуда шли, туда и пришли. Правда, вот здесь у нас получается много чего упущено. Много чего не найдено. Ну ладно, вот здесь испытаемся и остальное мы сделаем, наверное, в следующем эпизоде. Однозначно. Потому что здесь на сбор много всего. Плюс здесь собор. Да, мы сюда только-только еще подойдем. О, разобрались. Разобрались. Разобрались. Так, хорошо. Здесь, пожалуйста, только не падай. Ой, пуск пошел. Так. Сначала сюда давай. О. Нам предстоит настоящее испытание, мои юные друзья. Здесь царит равновесие. Что-то изменится и вся долина отзовется. Помните, как два покоса назад был пожар? После него народилось небывалое количество ягод. Олени расплодились, а за ними пришли волки. В пищу волчьи мясо почти не годится, но во имя равновесия в долине сегодня мы охотимся на волков. Они выходят, когда стемнеет. И рыщут по всей долине, но мы будем искать их логово в пещерах и прочих подземных норах. Держитесь сообща. Помните, что когда вы охотитесь на волка, волк охотится на вас. О какие собаки! Ну, пожалуйста, я ненавижу собак. Ну, спасибо, хоть сказали, предупредили. Если что, здесь собаки, которые тебя поимеют. Ой, спасибо. Реально, прямо спасибо, что тут придели. Бери. Нас, нас перед немного, я знаю. Так. Куда дальше? Вот сюда теперь. Теперь куда? Ну, слушайте, у меня тут целые дома, общежития, смотрю, укрепление полноценное. Так, Лара. Ну-ка. Залезай-ка. Мне тут пока. Мне пока к волкам не прыгай. Так, как раз хватает. Так. А, мне руды не хватает Вот когда руды было много, не бери Когда руды было мало, бери очень мало Что там у нас? Деталь натяженого... Тяжелого... Тяжелого поставить Тяжелого поставить Так, вот это берем Металл Металл Углепластик а тут что у нас? Не стану больше отрицать, что меня влечет Кали. Когда я бродил по горным тропам высоко над долиной, она нашла меня. Теперь я знаю, что влечение взаимно. Я объяснил ей, почему не могу, не должен. Говорил, что подобные легкомыслие не подобает человеку моего положения, что я никогда не смогу сделать ее счастливой. Но слова утратили значение. Пока они выходили из моих уст, руки уже раскрыли объятия. Столько времени прошло, а я все еще человек. Как я уже сказал, Яков и есть пророк. В общем... Женщина, помните, в прошлом серии мы слышали записи о том, что некая женщина нашла человека, вышедшего, отшельника, вышедшего из леса к ним. Это был Яков, видимо. А девчонка, вот Софья, это, видимо, их общая дочка, я так понимаю. В общем, Яков, когда был пророком еще много тысячелетий назад, он, видимо, имел жену, которую очень сильно любил, он ее потерял из-за троицы. В результате он уж после падения Китижа скрылся от всех на многие тысячелетия, столетия. После чего он вернулся. Вот такое складывается у меня логичное заключение. Это вполне себе такое логичное, я бы сказал бы. Если на то пошло. Прыжок веры... Мне надо туда. Пойдем туда. О. О. Что-то да, осталось. Я ж смотрел туда. Кстати, заметьте, здесь очень много фонарей и масляных ламп. На кой черт? Я, конечно, понимаешь, это свет, такой, но. Вас не смущает, что они здесь вообще в принципе есть? Там внутри ничего не лежит. Меня просто смущает, что здесь столько много источников огня. А их реально много. Немало. Так. В этой зоне все собрали? Так. Ну, в принципе, да. Идем теперь туда. Ничего не остается. На будет еще. выключу. и сейчас будет какая-то анимация. Так. Привет. Вы живы, это радует. Мы доставили большинство раненых в укрытие, но враги вернулись. Они захватили верхнюю деревню. Там, внизу, в долине, есть еще наши люди. Они организуют сопротивление. Нам всегда пригодятся лишние руки. Хорошо. Если хочешь вернуться в деревню, будь осторожна. Я хочу везде тут побывать, столько говоря, у вас. Я тут смотрю, у вас какой-то тоннель есть в этом направлении. Давайте глянем. Может, какая-нибудь баба-ёшка? Вот сидит баба не разговаривай. Пьет чистушки, баба, ешка, жути наводит тут давай. Просто реально делать вот здесь вот. Дай-ка осмотримся. Да, в тиге плавать, конечно, я понимаю, Лара не очень так прелестно, но... что делаешь. Вот чем богаты, тем и рады. Мне кажется, что здесь что-то есть. Вот есть что-то. И надо это найти. Но не будут делать целый водный коридор здесь. Просто так. Можешь расскажешь? Может, есть что-нибудь здесь? Хие, аккуратно, шейди, слабай. Это я заберу. Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Он может пригодиться. Учтем. Олени сбиваются вместе под деревьями во время дождя. Удачное время для охоты, если не боишься вымахнуть. Нет, не боюсь. А я пойду устроить небольшое пожарище. На всякий случай выключу. Я ее то включаю, то выключаю, но я не хочу. с Идем со мной на дно. Вы берете клетку. Была возможность одного привести Но применяние я не стал носиться. Да. Один сдался прямо на глазах у начальства. Пришлось его оформить. Они сажают их обратно в старую тюрьму. Тех, кто может что-то знать об адрес. Константин собирается задать им несколько вопросов. Остальных они держат около собора. Готовится и готовится Готовиться, готовится. Я надеялся, что бросит жребий кому поручить эту работу. Ну ладно. Ты давно на службе? Пару месяцев, но на мокруху впервые вышел. Я уже давно не участвовал в таких операциях. Подрастерял хватку. А ты? Я работаю на Константина уже около года. Mm -hmm. Меня старый кореш порекомендовал. Четверо. До этого я работал на киевских, но пришлось свалить из города. Здесь всегда столько возможностей. Нет, это это особый случай. Наслаждайся моментом. Обычно мы работаем куда скромнее и скрытнее. О -о -о. Жалко. А я только вошел во вкус. Ну, а бывает. Я, не знаю. Что-то тут не так. Начальство какое-то дерганое. Обычно не все такие деловые. Думаешь... Они нам что-то не договаривают? Однозначно. Может и нет. Тут бы и думать чем Только вот. Понимаю. Мне от них не по себе. Только что? Только жест был. Так, давайте осмотрим места. Так. Ну вот как раз таки, видите, там вот у нас появился документик, который тоже нужно было забирать. Все, чуток, все по-тихому. Всех уложили, всех положили байники. Так, подождите, а где еще один? Я же положил еще одного, или он утонул там, что ли? С всю деревеньку вижу. Я тоже обдержу. Негоже бросать. Такой кусочек. Тусока всего валяется. Может, есть какой-то. Может, есть документик или какой-нибудь запись журнала. Это по-тихому со всеми разобраться. Что-то не очень мне это нравится. Нас... Здесь все, что мне удалось узнать. Анна и Константин тут главное. Но они всего лишь марионетки в руках э, кого-то с деньгами и большими планами. Я сузил круг подозреваемых, но с трудом верится, что у кого-то в Ватикане есть своя частная армия. Однако все дороги ведут в Рим. Поверь, для меня это все тоже звучит невероятно, но люди должны знать. Уж если помирать, то хоть за правое дело. Mm. Кстати, Константин. Ты, небось, тоже это считаешь. Ты можешь меня убрать, но тебе не победить. И если вдруг не удастся сказать тебе это в лицо, то знай, что ты, что ты долбанный псих. Я бы сказал, долбанный говнюк. Это более корректное выражение. Психи все таки бывают разных платформ, а говнюк — это конкретная категория людей говнюк шизофренический, обыкновенный, долбанутый. Точный диагноз. это так, это так. Ну он не профессионал, нельзя к нему придираться. Тем более, он пытался тоже выбрать диагноз соответствующий. Ну, человек, эксперт. Ну, не эксперт человек. Что с ним поделаешь? О, здесь можно было пройти, да, получается, потихонько. О, о, Так. Взрывчатку делай ко мне. О, кончилось. Нам бы потом хрип по пещерам добывать и все. Пусть наемники закончат очистку, а нас ждут на базе. Оставь их. Понял, у нас чисто Понятно Так, сейчас пока без лэпочки, ребят По двум причинам Так Три, четыре Пять Шесть Всего шесть человек, пока мне попался Глаза Там седьмой еще ходит где-то. Вот. Пусть проходит мимо. Надо занять высоту и их всех обстрелять. А просто то, что я не вижу этой высоты нигде. не идет все тихо красиво и безопасно 8-9 и я, я видел еще двоих того нельзя тут с кем-то общается центрила сейчас вернусь Давай, сходи проверь. Никакого укрытия, никого здесь нету. Спокойно, все безопасно. Они не знают, что я здесь. обходят аккуратненько так есть отлично а вот теперь можно двигаться вперед Ах ты зараза так так так так Давай. О, чёрт, растения кончились. Так, ясно, ясно, ясно, ясно. Значит, нет, убивать по-тихому можно, но осторожно и аккуратно. И надо сразу перемещаться. Я сидел в одной позиции, как гробный снайпер, не сменился. Это... Первое правило любого снайпера. Меняй позицию после того, как кого-то убил. Неважно, где ты сидишь. Добавим. Так, давай. Пока мимо, мальчики. Пока мимо. Ой, привет, ты тут откуда? Давай, давай, давай. Yeah. Yeah. Так, есть, есть. Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah. уходим, уходим. Так, ясно. Тактика была ошибочной. Надо, надо найти, я, я говорю, мне нужна высота. Слуг, я их быстро всех перебью с высоты. Но проблема то, что Лара не хочет залезть наверх за вертолетов. Это, кстати, тоже логично, опять же, но все же. Но все же. Ладно, пусть пройдут. Разрывный пока поставлю Ничего не называем Все живы, все хорошо живут У всех все прекрасно Сейчас здесь побольше коктейльчиков. Это я собираю. Давай Ой, привет, парень Так, давай Делай Отъедышку, Лара Где еще один? Он стреляет со спины, я прямо заметил это Так, отлично Держимся. Так. Отлично. Теперь сюда. Где еще? Парни, я жду. Так, где? А, вижу. Молодец. Хорошо, совет. ой ой ой ой ой ой ой ой Да. опять 25. Слушайте, они хороши. Здесь надо переключаться между дробашом и винтовкой. Только так можно их всех быстро. Хотя можно между дробашом и луком. Она как бы нацеливается нормально и выбивает их неплохо. Она бьет неплохо, но... Но план был неплохо. Значит, вот этого еще раз выносим. Тут много всего валяется. Сран все говорит, используй меня. То никого ничего не называет Так, теперь давайте сюда Так, делаем по такой же схеме Давай, востери мне тут! Давай, давай, Ларич, вперед! вперед Давай, есть! О! Это же то новенькое? Это Я конечно, Прямо так вот тху, тху, ну, Респект, респект. Умеют! Профессионалы. Надо сменить стратегию. Нет, стратегия по массовому уничтожению их неплохо работала, значит, нужно просто идти в центр, в пепелище и потом уничтожать все это дело. Гребно день, день сука. О! Неплохо. Сразу разобрались с целой губкой. Не знаешь, что у вас там было, молодой человек? Добери-то уже! Так, отлично Так, где еще? Ах ты зараза, иди сюда Я тебе покажу, как меня ножичком чокать Мы тут не одни, я вам говорю Здесь еще кто-то есть, я точно помню Сейчас найдем. Конечно, об облутать тоже надо, не спорю. Катя, а тут есть что-нибудь на, на чтение, на книжечку? Ладно, есть что-нибудь? О! Горсть монет. Опять пять штук берешь? Ларочно, серьезно, кто так летал? Так. А там хоть кто-то достался или от тех тоже прибел? Походу прибил. В общем, на всякий случай я возьму... -ка... О, массу ленка. Берем. Масла много понадобится. Так. Не хватает металла. Так, тут что-нибудь есть? Каниса только полно. О! Вот этот, не-не, вот, вот этот берем. Коктейльчик будем делать. Коктейльчик. На коктейль у меня на все хватает. Коктейль это спасение. Коктейль это спасение и тела, и души. Так, деталь дробовика. О, и нам получили. что тоже хорошо. Так. А, теперь я вот в этой части, где нахожусь. Читаем, что здесь у нас. Я согрешил во имя Господа. Много крови пролилось в долине. И продолжает литься. Прости меня. То, что работа во имя Господа требует жертв... Не значит, что я чист. Прости меня. Ибо со времени стигмат моего детства грешил я во имя твое. Прости тех, кого я убил сам, и тех, кого убили во имя меня, ибо не ведали они, что творят. Прости меня. Прости, что работа моя все еще не окончена, и много крови еще должно пролиться. Какая интересная вера! Учитывая, что это то тоже. Вот до чего шизофрении люди доводят. Так, а. И как я до тут должен добраться, по-вашему? Вы настроили здесь всяких... Получается, да, только как нет. Может, вот здесь есть способ залезть? Ну, вот тут я вижу ветку. Я вижу крышу. Ага, вижу. Вот он, вижу. Давай, Ларич. Ну проверить стоит Ну это же для чего-то же сделано Неспроста же Почему-то же оно выделяется Значит для чего-то же нужно Не знаю О, пещерка Да просто это уже. Вы все до единого, охотники, и я горжусь вами. Сегодня ваш последний урок. Сегодня мы выследим единственного зверя, который превосходит даже меня как в размерах, так и в хитрости. Медведя. Обычно мы охотимся только на старых и агрессивных, которые начинают забредать в деревню. Я заметила в долине как раз такого. И проследила за ним до самой берлоги. Мы должны поразить его одновременно. Когда зверь встанет на задние лапы, медните копья ему в сердце. Цельтесь наверняка. Меткий удар промеж Ребер свалит любого зверя. Молитесь, чтобы вам повезло, потому что второй попытки не будет. Будет! Мы проходили через это. Целых четыре попытки, если прощать по расчету пулей. Будет, будет, не переживайте. Все будет! Я знаю, все еще будет. Итак. Я заметил, что здесь кукла Вуду лежит. А могу я ее использовать или нет? Нам как бы, да, вот... Ну, колорадка, пожалуйста, мне Почему мне кажется, что это логово медведя? Зато здесь руда. О. -о, -о. <связывая> Ладно, похожу, пособираю. О. -о, -о, -о. Спасибо. О, О. Месяц я ходил на форум слушать пророка. Отпрыску Великого дома не подобает здесь находиться, поэтому я переодеваюсь в одежды простолюдина. Поговаривают, что патриции и приверженцы Западной Церкви хотят заставить пророка замолчать. Я могу только слушать и повторять слова великого человека. Никто еще не говорил правды о Боге, ибо она неведома никому. В сердце пахаря или солдата больше святости, чем в сердцах господ и императоров. Те, кто берется говорить от лица создателя, обманывают всех нас. Никто не говорит за него, ибо голос его в небе, в воде и в самой ткани бытия. Ну, Формально должен, он должен быть отдельно от них, поскольку все-таки он это создавал, это не его голос, это его творить. точки вот опять же, религия противоречит сама себе. Люблю над этим издеваться, потому что так оно и есть. Давай, давай, давай, Ларич. Так, сразу сделаем. А, там только три максимум, по-моему, можно сделать. Так, все. Грибов много. Можно на грибы перейти. А что, яда полно, я его не использую. Так можно было бы. По логике вещей. Нет, Лара, вот это берем, вот это. Самогонку Армена. Она хорошо горит. Так, давай походим, посмотрим, что тут у нас за да как. -то. Так, молодец. Это тоже... Как эти бочки не взорвались до сих пор? О. А мне туда, да? А, ты все, что ли, забрал? Да, получается, все забрал. Ого. Охрана пришла ночью. Я так и знал, что придут. Убивать технаря из эха было уже слишком. Я знал, что нельзя, но не удержался. Потомки надоели, хотелось чего-то большего. Меня притащили в комнату без окон и бросили, сочли за мертвого. А потом пришел Константин. Взял мою голову в руки и улыбнулся. Сказал, что понимает. Что сам когда-то был таким же. Что я согрешил, но прощение еще возможно. Сказал, что я просто жадный до крови дуболом. Пообещал искупление. Мол, у меня есть особые умения, которые нужно только отточить. Они превратят меня в настоящий клинок и направят в цель. Да ладно. Я чуть не расплакался и ноги ему целовать полез. Я стану тем, чем должен. Ради Троицы. Ради Константина. Ясненько. Краткая инструкция, как вести людей в ШИЗУ. Я же тебя добыл, ящик-то проклятый. Что за дела? Там еще что-то один был, получается? А, подождите. А, ты за периметр уже. Точно. Точно, точно, точно. Не доглядел, сам виноват. О. Так, стоп. Там у меня есть один коктейльчик. Не будем раньше времени забывать об этом тратить все-таки я так полагаю это все потом расчистится кто-то вот я заберу спасибо так в этом случае выключаю чью сейчас Константин появится вот не знаю чью комедия пошла Красивый собор. И что он сказал? Что решать с ней, но он нас рекомендует. А потом будет какая-то церемония посвящения. священию. И что, это все? Слушай, других по нескольку лет на контракте держат. Терпение, чтобы взяли в орден успехов мало. То есть, принесем клятву, а потом церемония. Он сказал, скоро сами все узнаем. Они не видят меня! Они не видят меня! О! Попал! Реально молодец! Попал! Пусть идут сюда! Мы скроемся! Давай, иди сюда. Давай, есть. Да. Ой, тут серьезно же. Такая хорошая была западня для них. Нет, серьезно, они за мной бы шли, а бы их здесь просто расстав... Надо заготовить смеси и здесь положить их всех, точно. Надо заготовить смеси. Приготовим смеси, заготовим их все, и будет у нас полный праздник. Будет праздник, так говорится. Смотрите, сейчас мы как делаем. А, отсюда и начинается, да? Ну и прекрасно. Так, где все бутылочки наши? Пожалуйста, можно мне? О, одну нашли. Так. Древки нас пока полно. Вот вижу еще одну. Так. Вот так вот поставим. Так, другую берем с собой. Этот путь здесь стоит. Идем, Лара. Давайте, давайте, давайте. Это как один дома будет сейчас. Будет весело. О! Вижу, Так, так, так. Давай, давай. Оу. Молодцы, парни. Так, уходим, уходим, уходим. Рассеять их надо все. Черт, зараза. Молодец, молодец. Ничего не почти. Парень, иди полежи. Не мешай. Позицию. Есть. Мне нужно лечащие растения какие-нибудь. Я вижу смогон кармана, но она не лечит. Она колечит. Я ведь почти выбил <свист> ладно неплохо зато неплохо идем зачистим всю зону все заберем себе это будет первый периодик наверное <свист> может это еще будет но план сработал саблладель надо просто больше коктейлей надо больше коктейлей приготовить и все чистое шитокрыто будет <свист> <свист> я да еще подла знаю Так. Этот первый сюда. Идешь тоже со мною. Мы сейчас как Кевин Маккалестер. Один дома, два. Версия Ларри Крофт Один дома, два с Ларри Крофт Красота, какая Так Прекрасно, в общем, мне хватит на то, чтобы все прикрыскидать здесь Еще и останется Я очень страшный человек А, стоп А, я... О, вот Это держим Еще одну сделаем Я думаю, четырех вообще будет... О Что-то надо Это на лечение пойдет у нас Это на лечение, ребятушки Так, дальше давайте Да, что здесь, зараза-то так. Ну, думаю, вот такого количества коктейля муху нам должно хватить с вами. Пойдемте. Итак. Кажется, там кто-то есть. Кореститься надо. хороший план был ладно стрелы точно попробуем всех разом пробить сначала с бочек точно бочки бочки все решат бочки все решат а оставшихся так добить можно будет из дробаша точно так и сделаем сейчас, так и сделаем сейчас Но это не значит, что я откажусь от идеи с коктейлем молотого. Не-не-не, все. Мне вам понадобится, в любом случае. Это вещь слишком ядреная, чтобы от нее отказываться. Причем проседать начинает время от времени, не замечаю. Мне это немножко не нравится, но что поделаешь. Да ладно, уже заметили? Ну, парни, ну кто так палит? Так, там еще одна была, я помню. Игра. Так, уходим. Да я знаю про лечение, спасибо, игра. Я знаю про лечение. Надо двигаться вперед. Да сменит позицию Я прикрою Я под обстрелом а -а -а. Я Она Все, больше не перезаряжаюсь Должаем, Ага, вижу, вижу они стоят еще и оттуда. Молодцы. Не знать, как целиться. А че убегаешь-то? Ну занимай. Я в Молодец. Я тоже. Что делать будем? Так. Дай ей прикурить. Так ясно. Он где-то там. Но он не попадает по мне. Но он Города пытается. Пошла! Ага. Оу! Молодец. Хороший посуду. Это надо мне уже подниматься наверх. Мне нужна бутылочка. Можно, пожалуйста? Спасибо. Этот не вылезет из своего укрытия. Вот он, вижу его. Так, зато я увидел, откуда эти Перехожу двое стреляют. Ага, вижу. Ну давай, из свое укрытие. Чего, не хочешь выходить из укрытия? Вот похоже говорить. А вы хоть сами помочите немножко. Ага. Я тоже. Да, у нас потери. У Лары кров 10 сурка, парни. Да ну. Кто еще остался? Кто-то еще и сказал. Там никого. Ладно, идемте наверх. Сделаю пару зажигательных. Отлично, слышал его сбоку. Он сбоку там где-то. Где ты? Он где-то оттуда стреляет, я не понял, откуда. Где вы там? Молод... А, вижу вас, молодой человек. Я тоже молодец. Поднимите, пожалуйста, голову, сэр. Ну, пенис тоже сгодится. Так, от арменыча. Кто-то же еще есть. Ларф Присеп-то идет. Значит, кто-то живой остался. Ага, вижу. Черта не вижу, поэтому целюсь на угад. Во, там еще парочка идет. Че, убежал? Все, разобрались. Но вот это я на всякий случай с собой возьму. Место просто оживленное. О, тайник с монетами здесь. О. Идем И <связь> Лара, не загорись только <связь> Сразу под каташку С их кантельми могут Тоже забавно, что что как-то Ладно, давайте их всех собираем. В конце концов, трупаки они на той трупаке. Может что-то еще найдется полезное. Так. А, там можно было, кстати, всех обстреливать. Да? О, вижу документ. Как нас ну, ужасно стороны, получается, вот здесь, да? Ага, вот он. Крофт постоянно нам мешает. Кто-то раздул мне искру. Лорд Крофт был слишком оторванным от жизни. Он был трусом. Его дочь не такая. Сегодня я чуть было не заявил, что должен убить Крофт лично, и чтобы никто другой не смел этого делать. Боюсь, она затмевает мой разум. Я должен напоминать себе, что эта девчонка лишь препятствие, а цель моя — святой источник. А не наоборот, что святой источник — лишь препятствие, чтобы убить Крофт. Аппарат-инверсальная психология в действии начинает проявляться Как вот это вырубить? Скажите, пожалуйста, на миг. Столько породов не занесли уже. Молодцы. Оперативно работают. Приспект. Проклятая болезнь. Ослабляет мое тело. А теперь еще и разум. Постоянно отключаюсь. Погружаюсь в воспоминания. Перед глазами тот день, когда умер Лорд Крофт. Когда пришлось срочно менять план, когда я думала, что мы потерпели неудачу. И Еще более ранние воспоминания. Мои первые дни в Ордене. Изучение тайной истории мира. Осознание нашего долга по его спасению. И еще раньше детство. Мое и Константина, когда доверять можно было только друг другу, заставляю себя вырваться, возвращаюсь в настоящее. Я всегда делала то, что должно. Сделаю и в этот раз. Я только не могу понять, они брат сестрой или любовники до сих пор. Вот он ее и и называл сестрой, но я думаю, он скорее всего это называл ее в большей степени из-за религиозности, такой принятой. что поделаешь? Извратили тоже наименование. браги и а, Даже ближе, как говорится. Получше называть. Кровицыные узы и так не крутие. Так, проведем детенсикацию местную сначала. Кто не верещит. Пойдемте вовнутрь. Давай, Ларыч, залезай. Заметьте, построили какой огромный город. Вот сюда точно не пойдем, там с... А, может быть здесь будет проход через эту гробницу, я смогу выйти. Или он... Конечно, он же внизу. Он под гробницей, он в гробнице. Которую я войти пока не могу, потому что у меня э, динамита не было. теперь у нас есть. Ладно. В крайнем случае это все соберем, это никуда не денется. Мы не повторим серию. На всякий случай выпущу вебку. Но все-таки это... Птица, спокойно. Не паникуй. О, сканинг пошло. Что ж. О, базовый лагерь. Базовый лагерь, базовый лагерь, базовый лагерь. О, документ. Я недооценивала врага. Из-за моей глупой задумки погиб Илья. А отца нет уже два дня. Чтобы выстоять против троицы, нам нужны все силы. Кажется, они нанесли нам смертельный удар еще до начала сражения. Вера защищает нас. Но что в не толку, когда враг становится сильнее с каждым поколением, мы может и переживем эту войну. А вот за наших детей мне страшно. Ну, как говорится, правило Сундзи никто не отменял. Наконец-то они узнали о Сундзи еще до Сунзы. За это респект. Она как бы туда наверх. О! Стоп, стоп, стоп, стоп. А вот и где? О! прошел мимо. А, нет, не мимо, они под ножни. Вот вот здесь где-то. О! И где мои подобрали об экзотике? Она бежит ко мне. Эй, иди сюда, экзотика пушистая. Да, ко мне, пушистая экзотика. Ах ты такая! Пушистая экзотика. Пушистая экзотика? А чего хотели? Что вы хотели от меня? Пушистая экзотика? Ах, свеженькая. Вкусненькая экзотика. То есть это зона их обитающая. А, тут, кстати, залезать на не придется. это да, да, сразу я заберу, вот это потом в лагерь. Спасибо. А то, когда я к нему подходил, вы не замечали. Тут вообще все плохо. Сейчас я, наверное, пойду ту место, где она жрала, и сейчас появится. обнаружена пушистая экзотика. Она, кстати, там что-то ела. Может, там какой-то материал есть? Кстати, я смотрю. Она что-то ела, я... О, о, о, видите, я же говорю, она что-то ела. хорошо обнаружил. Интересно, а сколько здесь их всего обитает? Нет, реально, это хороший вопрос. Это чисто такой даже научный любопытство. А ты где у нас? А ты вон там. А, я могу добраться. Раздайдем. Ну лучше сейчас забрать все. Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Mm -hmm. Такие же находили в Америке. Техника осталась той же, несмотря на путешествия через полмира. Ну, может быть, они как раз и были, теми поселенцами, американскими. А чё нет-то? С точки зрения антроп ан антропологии, человек пришел из Африки в Евразию, а из Евразии чер через территорию Берингового пролива попал сначала в Северную, а потом в Южную Америку. Это потом уже там викинги начали мир плавать, и Колумб. Давай сначала с оружием определимся Давай прокачиваем Что будем Автоматическое заряжание Модификация обеспечит быстрое заряжание оружия Применяется ко всем другим ком это конечно надо Но автоматом Подождите пока не будем Что у нас есть еще Смазанный затвор Ускорять заряжание Пистолет. Быстро извлекаемый обойма. Лук. Усовершенствованные кулачки. Кулачки, во-первых, берем однозначно. Усовершенствованный отражатель. Отражает снижение заеданий и повышает скорострельность. Не Неуверно насчет скорострельности. Особый спусковой механизм. Снижать вероятность заедания. Давайте сначала отражать. Во-первых, я редко пользуюсь сейчас пистолетом. Патронов накопилось немало. Винтовка, конечно, тоже, но там другой вопрос. Там другой вопрос. Навыкам. Сейчас мы пойдем в храм. Там что-то будет опасное и смертельное, что захочет меня убивать. Бульдан на нее навряд ли будет действовать. Давайте тогда. Смотрите, я сейчас занят, что я сейчас начал помирать во время лечения. Иначе надо начинаться с санитаром заниматься. Здесь. Так. Сильнодействующее средство. Быстрее нет, а вот Эффект защиты надо Берем это Вообще, кстати, такая, ну, забавно Так смотрится, ладно, посмотрите на меня, пожалуйста Во Отлично Просто решил сделать фоточку Итак, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Дискорд, ВКДНР, Telegram. ссылочки все в описании И посмотреть предыдущий эпизод все вышел шикарным, я считаю и буду рад всем, кто его посадил. И остальные тоже, ребят. Как говорится, не смотрим на полпути, смотрим все целиком. Ну а с вами был Веска, Амралатай Всем до скорой встречи. Всем пока. Увидимся!